Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале SkynsTV, это первое видео с моим персональным участием. Сегодня вы узнаете, каким образом ученики 11 класса будут сдавать ИНТ в 2020 году. Но это все предположительно. Проведение единого национального тестирования планируется провести в обычном формате, однако организаторы введут дополнительные санитарные меры. В текущем году выпускники будут сдавать единое национальное тестирование, то есть ЕНТ. Только вопросы 11 класса с 4 четверти не будут учитываться в ЕНТ. Об этом сообщил директор национального тестирования Дидар Смагулов. Волнованные родители школьников обратились к журналистам. Они переживают, что из-за дистанционного обучения дети плохо подготовятся к ЕНТ в ответ который в центре тестирования заверили, что дистанционное обучение не помешает школьникам. Говорят, что искусственный интеллект будет следить за выпускниками во время сдачи ЕНТ. Школьникам не придут вопросы из четвертой четверти, то есть только в трех четверти с пятого класса до одиннадцатого класса. Проведение ЕНТ остается в прежнем формате – «Однако мы будем вводить дополнительные санитарные ограничительные меры», сказал Дидар Смагулов. По его словам, расстояние между тестируемых будет увеличено. Кроме того, температуру всех школьников будут проверять на местах. В Министерстве образования и науки планирует провести ЕНТ традиционным образом в конце июня. Однако в ведомости не исключается, что придется прибегнуть к плану «Б» В случае возможного ухудшения ситуации с коронавирусом. На этом я буду закругляться. Убедительная просьба для вас. Подписаться на этот канал, чтобы не пропускать полезные видео. А также вы можете делиться этим видео со своими знакомыми. До скорых встреч, друзья!